Опа! Опа! Опа! Хайп, Клак, нарезки, здорово! Государство э, ЧВК чувака... Маразм! Давайте маразм посмотрим сразу. Чувака, ридан, маразм. Маразм, это на самом деле такой тип ондер, он реально ёбнутый. Мы можем сейчас его минут 15 посмотреть, но будьте аккуратнее, пацаны, потому что такое много смотреть, я говорю, реально, можете сойти с ума, потому что это тип, он, мне кажется, сам состоит в этой группировке и сам он ее создал. В этом видео хочу поговорить про ЧВК Ридан. На протяжении уже на недели вы под каждым моим роликом спамите комментариями, чтобы я снял видео про каких-то там ЧВК Редан. Не могу сказать, что я не в курсе за эту ситуацию и не знаю, кто это такие. Ведь я подписан на огромное количество телеграм-каналов, а там эту новость форсили еще с самого первого дня. Но я даже подумать подум... wow. не мог, что эту тему уже настолько всем интересна, что каждый второй комментарий под моими роликами будет с предложением снять про это видео. Что ж, как... Пацаны, я сейчас в Таджикистане нахожусь. У меня просто время, короче, в Таджикистанское сейчас. Тут нахожусь сейчас. Уехал. Че я закрыл? У меня просто тут сейчас, пацаны, новый бизнес, скорее всего, будет в Таджикистане. Бля, ладно, Пантавас особо не хочу. Короче, в Таджикистан сейчас уехал. Ну, сейчас же все пацаны в бизнес, знаете, уже уходят там в биткоин, там еще что-то. Но я решил, короче, свою наслайную фирму сделать. Ну, нормальный оборот будет. Я уже вложил где-то полтора миллиона рублей насваянная фирма а, как зав как завод будет в год будет ну примерно около трех тонн выходить короче нормально нормально пацаны так что пацаны ну потому что сейчас я смотрю тоже знаете вся уже молодежь все мое поколение ну одногодки вот даже мои уже там биткоин вся уже хуйня понял там типа еще что-то пора тоже уже свое типа делать а еще эти биткоины хуёвые я там спросил там тип есть Душкинбес Душкинбес его звать. Он прям ядреный, короче, на свай делает. Малиновый, там, клубничный. Я думаю, на рынок выходить типа. Потом его в зиплоках таких, знаете, красивых, продавать, как в Америке. Ну, как в Америке, траву продают, там вот такие полтилиновые пакетики. Я вот я думаю, тоже, типа, клубничный делать. Разные сорта на сваи. Ну, скоро, ребят, если что-то будет информация, какая-то будет. И, ну, в телеграм-канале моем есть. Так что телеграм подписывайтесь. Там еще, если что, номер телефона мой есть. Если кто хочет позвонить, пообщаться, я только рад. Я только рад. Всем привет, Китай зашел. Как говорится, просили, получайте. Началось все с того, что в московском ТЦ-авиапарк произошла массовая драка между какими-то челкарями-анимешниками, одетыми в черное, и четкими пацанчиками, одетыми в спортивке. Понятно, что само видео я сюда постить не могу из-за правил Ютуба, да я думаю, что вы все его уже видели. Причины этой драки точно неизвестны, но вроде как, по словам самих участников, они чё... Ну там наверное, в ТЦ, бля, вообще делать людям нехуй. Там не поделили стулья в фудкорте, потом там слово за слово начали друг друга оскорблять, ну и потом это все переросло уже в драку. Драка? Драться... Такой бит еще, он прям маразм прям, знаете, он прям пошел под контент а, детей, прям как Владислав Павлов когда делает. Uh, биты вставляет Пять минут назад это трахал суку в Мерсе, и у него там еще есть увы, слава Паула бай бай засыпаемый калашников минус когда играет у него тут тоже такой знаете Пэм Хейт минус играет видимо решили без говна и до первой смерти вроде бы для российских тц абсолютно типичная ситуация и уже после того как это видео расфорсилось в сми промелькнуло новость что одна из групп подростков которые это по моему из их секунду пацаны видите балансы и штанишки вот такие Короче, бля, мне нравятся эти штаны, по-моему, как, знаете, вот эти пакеты, нахуй, на рынке, которые продаются. Раньше еще мода пошла, помните, был вот этот, бля, как это, острые козырьки, там тоже костюмы, костюмы у них вот такие были, они в моду тоже входили. Это как будто на рынке пакеты, когда, знаете, там приносят там апельсины, мандарины, бабушки там носят, что-то там, ну, я не знаю, что они там носят, бабушки, к старости годам, ну что-то постоянно носят. И вот такие, прям тоже вот такие пакеты, нахуй, которые не, не рвутся. Которые участвовали в массовой потасовке, а именно те, которые были одеты в черные, это не, новая не... молодежная группировка под названием ЧВК Редан. Если вкратце, то это сообщество жидких нефоров, которые отращивают себе длинные волосы, красят их в черный, цепляют на себя мерчи, занимая Хантер X Hunter, на котором изображен отличительный символ с пауком и цифры 4 внутри него. А название ЧВК Редан происходит от преступной организации из озвученного аниме Генней Редан. Как-то так не знаю, мне пофигу. И в таком виде, Челкари выезжают в московские ТЦ, как они заявляют. Нихуя, это вообще прям. Это, по-моему, главный, блядь. Чтобы щемить там офников, скинхедов и лиц нерусской национальности. Эти я и вообще не понимаю, в какую сторону они воюют, воюются: скинхедами или с нерусскими. Но, как мы знаем, то, что объединяет как скинхедов, так и кавказцев это ненависть к подобным нефором. Поэтому нефоры, видимо, решили объединиться в группировку и дать отпор что тем, что другим. А ТЦ Авиапарк, видимо, стал настоящим бойцовским клубом, куда каждый день снимают. Мужбончик, спасибо, ютубятся челкари из новоиспеченной ЧВК. И мамкины овники, которые также объединяются в сквады, чтобы ощемить уже непосредственно. Чулкарей. Вы скажете об... Да, там сейчас, блядь, сейчас, знаете, столько говна, мне кажется, там на улицах сейчас будут выходить. Сейчас, прикиньте, мамкины оффники, которые с 2016-2015 года, их хайп уже прошел, они думают, блядь, еба, наверное, всю жизнь проебали. Сейчас, сейчас по походу, знаете, они у них где-то на, на гвозде висит их на папире а, Stone Island с рынка, они сейчас его с гвоздя снимают эту кофту, вот так и думают. Мое время настало. <смех> обычное говно против мочи, будете абсолютно правы. <смех> Потому что это настолько раздутая из ничего ситуация, ведь по факту началось все с одной единственной драки между какими-то жидкими нефорами и мамкиными провоками. Хотя непонятно из-за чего вообще этот конфликт был, а за каких-то там стульев. В общем, какая-то типичная бытовая ситуация. Не, ну а что? Это все расфорсили, понятное дело, когда такая хуйня вся форсится. Я думаю, что сейчас дохуя такой хуйни будет. У нас в Калуге тоже уже подъезжали там ОМОН, ОМОНовские, короче, такие тачки, уже их там пакуют нахуй, потому что... Ну тоже, блядь, хуй узнает эти банды, хуянды какие-то, что-то они делают. А чё у меня мышка теперь на другой монитор нахуй не по... О. И только потом всякие зумерские помойные сетки начали форсить эту новость и рассказывать про какую-то опасную группировку, которая якобы кошмарит всех офников и ультраправых. И что вы думаете, зумеры в эту чушь поверили и подстать стать своей зумерской натуре пошли искать приключения на свою задницу. И начали либо косить подредановцев и также закупать анимешные мерчи, отращивать длинные волосы, либо наоборот косить подофников, вы выезжать в ТЦшки, чтобы Че? вылавливать подоб... Че? подобных челкарей. Господи, да этот сюр даже в голове не укладывается. Там типа Стас, а ты уже вступил в челкари, да? Исак, наверное, уже в гробу перевер. Мне кажется, бля, если туда прийти вообще на инвай в Челкаре Дан в то тебе, блядь, сразу девятый ранг могу дать. Вернулся, Когда узнал, что в 2022 году бритоголовые пацанчики будут на равных драться с какими-то нефрами анимешниками. Потом сюда еще и подключились кавказцы и начали специально вылавливать Челкарей из этой субкультуры, чтобы заставлять их извиниться. Спустя еще какое-то время, видимо, власти после того, как весь этот абсурд расфорсили, все же решились взяться за новоиспеченную группировку. И возле крупных ТЦ были замечены машины с а также начались первые задержания. В общем, больше, в принципе, никакой информации нет. Ну да, какие-то подростки начинают объединяться в субкультуру, ищут приключения на свою жопу. Все. И, как я уже и сказал, это настолько раздутая ситуация просто из да. ничего. Я даже скажу, как это примерно происходило. В каком-то московском ТЦ какие-то мамкины офники посрались с анимешниками челкарями из-за стульев, потом начали докапываться к ним из-за внешнего вида, те оказались непромаха и дали отпор, завязалась массовая потасовка, охранники у нас, как обычно, стоят и ни хрена не делают, ведь я не понимаю, за что то вообще, в принципе, зарплату получают. Ну, в принципе, для российских ТЦ стандартная ситуация. И потом уже зумерские паблики начали форсить, что якобы в московских ТЦ орудует какая-то опасная преступная группировка подростков. Если ну у нас уже жидкие нефоры, это опасная группировка, то что будет через 10 лет? Отряд боевых младенцев из 5 Б? И какие ещё нахрен ЧВК? ЧВК это, насколько всем известно, частная военная компания. И кто же этих нефоров спонсирует? Наруто? А вот это точно идиотизм. И тут же стали появляться какие-то группы ВКонтакте под названием Редан, какие-то каналы в Телеграме. И все больше и больше подростков начали это форсить. А что самое обидное, что у расфорсив этих карикатурных чулка. Оу! <связывая> тем самым еще и зажигать. Мерч из реального нет. Все многие адекватные, ребята, возможно, являюсь фанатами хантер экс Hunter. А теперь стоит тебе отрастить волосы или надеть атрибутику с пауком. И с тебя тут же могут спросить какие-нибудь недоофники или кавказцы. А того лучше тебе еще и в автозак запихнут. Вот сейчас обращаюсь ко всем недосубкультурам. А можете, пожалуйста, придумывать себе атрибутику самостоятельно? Ну, я там не знаю, рисовать в фотошопе, в типографию относить. Ну пошл ты нахуй, понял. Своим существованием нормальные бренды. Как, например, в свое время всякие недоуфники зашкварили Стоун-Айленд. Солевые нефоры шкварят весьма себе неплохую анимешку. И единственное, мне кажется, почему к этому нужно относиться серьезно, так это. Ну, походу, фанат этого аниме, заш... это, это аниме за фосили, он теперь не рад. Потому что данные индивиды устраивают свои работы. Пацаны, ладно, пацаны, запон тоже извините. Именно в торговых центрах, где простые граждане проводят свой досуг. Я считаю абсолютно правильным, что правоохранительные органы задерживают как тех, так и других. Потому что, ребят, ну серьезно, если у вас шило в жопе играет и вы хотите устраивать потасовки, координируйтесь как-нибудь в Телеграме, устраивайте встречи где-нибудь в лесу, то есть вдали от общества мест, где ваши физиономии не будут ледяковники. Созреть простые люди, которые пришли в ТЦ отдохнуть. Шучу, не надо так делать. И тут на самом деле произошел точно такой же феномен, как и в свое время с голубым карасем, вы поняли, про что я говорю. Точно такой же феномен, как САУЕ, запрещенная в России. Ну да, кстати, на самом деле просто расфорсили. Помните, эта игра была, типа, голубой кит? Да, или голубой, или, по-моему, зеленый кит. Да, да, была такая тема. Бля, пацаны, мне кажется, я еще карась, блядь организация. Когда вначале произошла какая-то незначительная рядовая ситуация, а затем СМИ начали эту ситуацию гиперболизировать, что мол, появилась опасная преступная группировка молодежи. И благодаря тому, что вы такому абсурду придаете какую-то серьезность, гиперболизируете проблему, эта проблема... Какими он словами надоумными говорит? Гипели реализируйте проблему. Вау. Реально появляется. Как вы думаете, какой-нибудь глупый подросток, у которого играют гормоны, когда услышит, что появилась какая-то новая опасная субкультура? Что он захочет сделать? Правильно отнести себя к этой же субкультуре. чтобы про него тоже говорили. Потом еще и Мизулина по этому поводу. Да, у нас еще и аниме виновато в деструктивном влиянии на молодежь. Но никогда ж такого не было, и вот опять. В общем, но это уже еще раз, да, пришел уже его. А, бак, о, о. Ну, Санар, Артем, спасибо тебе большое. <свят> Давай, десять, десять, блядь, пять глотков, на как обычно в своем репертуаре. Мне интересно, я вот сейчас атаку титанов смотрю. А Один хуй с меня косарь, да. Буду всех высоких людей топором по затылку херачить? Ну да, конечно. В этом виноваты ничуть не зумерские паблики, которые начали рассказывать о какой-то новой серьезной группировке. Впоследствии чего зумерки захотели стать ее частью. А также ничуть не родители, которые не следят за своими детьми. Ну да, это все расфорсили, потому что на самом деле такая тема. Ну, все и блогеры расфорсили, я сам это форсил. Ну а чё, это, это плюс хайп, мне вообще похуй, типа чё там, кто в эту хуйню если пойдёт после моих стримов, ну я не знаю, чё мне теперь боятся, что мне вообще похуй, типа чё, за людей я должен отвечать, что думать о все. я должен просто чушь какую-то не нести.